Приветствую всех любителей видеоигр! Будем продолжать проходить игру под названием Blood West. Так, у нас есть пару заданий, но для начала скажу, наверное, то, что я чуть-чуть расч... расчистил себе территорию, заработали мы 400 долларов. Это, конечно, хорошо, и надо думать, что уже себе бы покупать. Я все думаю насчет ловца снов, если честно, но пока придется повременить. Плюс у нас есть лук, три записки, бинты, две золотые монеты. Посмотрим, нужно ли будет сюда возвращаться, когда это самое. Как это сказать-то? Когда? Когда? А, когда я найду сундук. Я себе чуть-чуть расчистил. Не могу сказать, что бегу безопасно, типа в целом. Да, я как бы не смотрю по сторонам практически Это, кстати, сундук уже пустой Я могу не перелезть? Нет, не могу, так мне не дают перелезть Жаль По-моему, далеко не все здания мы еще пролутали Так, справа мы были А вот здесь надо быть по поосторожнее Столовое серебро забираем Естественно, все, что можно продать Мы все высматриваем так, главное сильно не спешить, потому что у нас везде что-то может лежать. Тут лут очень нужен. без этого, конечно, вообще никак. Она такая достаточно сложная игра сама по себе. Главное, ни на кого не наткнуться по пути. Так, банк. Я сначала подумал, что это чашка. Опа, патрончики спрятаны под досочкой. Монетка золотая. Отлично. Главное теперь не умереть, блядь. Так, я понял. А, вот, теперь понял. Так, ага, есть подъем на эту крышу. Зачем? Так, не понял. А, ага, вижу там патроны. Хорошо. Предположительно, ага. А, ну тут и так был подъем. В принципе, и так ясно все. На самом деле, немножко, блядь, как-то... Опа, топ топ такой же топор, как у меня. Ой, только на продажу. Он просто много места занимает теперь. Ладно, вот так поставлю, наверное, да. Так, две ячейки придется сюда. тебя открыть. меня все аккуратно, кроме этой монетки теперь. Ну ладно, этот топор не помешает. То есть, судя по всему, здесь все-таки кто-то до да, умер. Так, здесь еще наверху что-то есть. Так, сначала мы все равно будем действовать более-менее аккуратно. Я сюда добежал, потому что здесь как бы мне не страшно. Ничего, ага, здесь животные мертвые. Так, это, судя по всему, бывший загон. Все равно гамма какая-то темноватая, конечно. Мне не очень это нравится. Опа, показалось? Блядь, прикиньте, сверк... сверкнул, и мне не показалось. То есть только так некоторые луты реально можно увидеть. В остальном это практически нереально. Так, опа. Потом сразу бежки сюда Катрончики мои Отлично ай яй главное не разбиться блять. Так, того я убил, да Опа, смотрит на нас, смотрите Смотрите, какая красоточка там Только что на нас смотрела Так, ну у меня зарядник фу, если что Поэтому не страшно А, это кость просто Мне показалось, сверкнуло что-то Слышит, слышит. вышло и блядь. Ну, подожди, я скоро к тебе приду. Ща. На самом деле, смахиваться с ней один на один я не очень горю желанием. Поэтому мы ее доведем до этого самого. До безопасной территории. Ну и там уже разберемся с ней. Как бы все логично и просто. Да, но тут точно мертвый. Сюда идет, походу. Да, да, да, да, да, да. Сто да. путняк. Я просто ежик Может... Блин, главное это самое Жахануть что ли в нее Патроны тратить неохота Я такой экономный Привет, давай теперь и слух, и взгляд И все, это сейчас побежишь, сука Слепай ты, тварь Не спадает теперь, ладно, подождем Блин, дальше вообще призраки Нас ждут вон там Я и нас Она услышала, да? Отлично, умничка Бежит, бежит, бежит, а потом пешочком идет То есть она сначала бежит, но когда у нее, судя по всему, дальность дистанции достигается нормальная Да, она начинает идти пешочком, типа завлекая свою цель А потом, если далеко, то она не стреляет Но она, судя по всему, так мужчин привлекает, ну и тем самым так она их и убивала она их потихонечку привлекала к себе вниманием. А если я отвернусь? А если повернусь? А То есть она бежит до тех пор, пока я к ней поверну. Она идет пешком до тех пор, пока я к ней повернут. Блять и вправду, смотрите. То есть, типа, не отводи от меня взгляд, и я красавица, я вся твоя. Хм, неплохо. А бегает она помедленнее меня все-таки. Но стоит на нее посмотреть, она перестает бежать. Значит, опасный, кстати, противник, если у нее вот такие вот... Ну, как это назвать? Такие вещи. Так, ждем, ждем. Ой, блять, чуть. Ну, давай, давай, давай, увидь меня. Нихуя, что он там шпрехает, блять. Ух oh, uh, ты, блять! Я ей маску снял! Ебать, ебать бешеная! Я хочу посмотреть на ее лицо, если честно. А, она когда без маски уже сразу начинает бежать, окей Ебать, вы пос видели видели этот череп на башке? Вот это было серьезно сейчас заявлениечка, если честно Офигеть, она там такая-то не красотка вообще, ни капли Так, еще я поднял уровень, почему я только сейчас это заметил Ну ладно, пофиг Так, ржавый дробовик а, ржавый дробовик But я продал place... Да, я правильно сделал У него урон 60, когда у этого 65 Ну, дальность атаки у них одинаковая 7 метров Это копеечное расстояние Так, это не надо, это не надо, это не надо Атаки, а вот это надо Столовое серебро не надо Кстати, почему моя бутылка съехала, не понял Вот так Патроны у нас наверху, поэтому их наверх А вот склянка вниз Склянка полезная штука Блин, хочу купить его. Максимальная выносливость. Полезная штука, но... Фиг знает когда. Топор хотелось бы прокачать, но, блядь, 3 урона разница. И 10. Ну, 10 хорошо, но 3 нехорошо. И ружье тоже такое себе, типа, в целом. Покупать не вижу смысла. Вот есть смысл рюкзак покупать, да? Но он как артефакт, наверное, надевается. Что мне не очень нравится, естественно. Или я его куплю, он будет лежать у меня долго. Ну, ладно. Давайте прокачаемся. Так, у нас есть три Враги промахиваются в ближнем бою с вероятностью. Удобное оружие, когда рука ближнего боя. Эффективность попаданий в голову. Урон в ближнем бою повышает на 200%, когда у вас меньше 25 здоровья. Максимальное здоровье. А, то есть одно, а, одно хуйню, может только один раз прокачать. Понял, понял, понял, понял. Так, шанс 10% дополнительных припасов При бобус кидает устойчивость Блин, ну вот эта штука меня тоже интересует 2 очка стоит, бля Ммм, исцеляет эффект Плюс 10 кур. О, опыт, о, 10% к опыту Давайте возьмем, а то у нас сейчас опять Так, 5% минуса, блядь. Так, что нам надо? Это мы продали, это у нас есть Но в принципе, кстати, против духов Помните, патроны серебряные так, ну мы осматриваемся пока. Так, а на самом деле, чуть-чуть поудобнее сесть. Фух. На самом деле меня держит, держит, знаете, эта игра в таком как бы антураже. Мне, в принципе, нравится в нее играть. Ну, я понимаю, что я там читерский способ нашел. Кстати, почему ты почему-то в себя бежишь? Чего? А, у меня тап зажался? Нет, стоп-э. Нифига себе, когда нажимаешь таб, он бежит без э, остановки. Блин, прикольно у нас. Так, смогу ли я допрыгнуть? Да, нет. Так, здесь ничего интересного. Мы, кстати, так на самом деле те записки не прочитали. Они ведь рассказывают нам о монстрах. Но здесь я никак не схочусь, не залезу. Блять, в церковь идти боюсь, если честно. Эй. Блин, так можно было это самое и от этих чуть попрятаться. Ну ладно, пофиг. Я понимаю, что я читер как бы своего рода, но, блин, если игра позволяет, да почему бы и нет? Я не считаю это прям каким-то читерством. Опа, смотрите. Блин, этот скрип меня напряг. Но меня никто не слышит, поэтому не страшно. Получаю. Да ладно, сколько монеток? Я уже какую монетку обнаруживаю, заметили? Причем я их специально не трогаю и не трачу сейчас на данный момент, потому что хочу сначала избавиться от всех этих самых. Блять, еще одна монетка? Блять, еще одна золотая монетка? Надеюсь, по цены потом... От Это будет прям вообще фиаско. Ну, то есть можно будет все надавать на самом деле этих самых всяких благословлений в целом? хотя бы парочку, парочку благословений выдавать перед походом. Мы, типа, знаем, что делать медведь. Так, я наверху был? Я просто что-то не очень понял. Был я наверху? Да, был наверху, все. Блин, она держала людей в запертии. Или это она была в запертии, а потом выбралась? Ну, то есть, как бы, сложно. Ух ты, блядь. Неожиданный поворот. Ты как сюда попал, блядь? Так, ты где? Ай. Ой-ой-ой. Ага. Пойду-ка я обойду. Не, ну не буду же я постоянно туда бегать, туда-сюда. Бля. Бля, сейчас самый лучший вариант. Сука! Бей по нему! Бей по нему. Бей по нему. Бля, он прицелится немножко. Я нашел его слабое место. Я молодец. Я нашел. Его слабое место Один патрон, но стоит хотя бы денег Блин, вот сейчас я немножко Подобосрался, если честно Когда у меня резко полоска появилась и меня начали находить Вот это вот честно под обсирательство Так Ах, рановато мне еще на призраков Ходить Опа, вижу хилочку Хорошо Опа, ружьичко Ружьичко так, хилочка. Отличный. Больше ничего. Хилка пригодится. Так, ружье какое? <связывая> 250 бачей. Двуствольный дробовик с старатом боеприпасов. 12-го калибра. Это то же самое. Но 11 метров 7 с урона. Блять, мы меняем оружие в случае чего. А, кстати, смотрите, этот обрез сюда можно, а вот этот обрез нельзя. Угу. Понял, принял. Но лут, лут это хорошо. Так, тут три призрака. Блядь, я с ними боюсь сталкиваться, если честно. Но по ним 100% придется гасить. У него замах реально очень долгий, блядь. Прям пиздецки долгий. О, я очень не залутал. Нифига себе. Неожиданный поворот. Так, сколько у нас патронов? Блять, кстати, накопил нормально так-то. Промахнулся, блять. Попал. Ух ты, ебать, а вас там сколько, пацаны? Ебаться, всраться, беги, беги, беги Твою мать, догоняют Топор Где призрак? Вижу призрака Бля, он может все сквозь сесть тексту О, Красный летит за мной еще Так, ладно, нормально, пацаны быстро бегают, поэтому не страшно так, Рано Блять, они стреляют фаерболами Не, ну, кстати, пока, кроме фаерболов да, что-то пока кроме фаера Ох ты, сука Ебать, сосраться, блин Так, ага, я понял, как они летают Хорошо Сосать А, а, ну в принципе все, я понял, как они атакуют Так что не страшно Так Ага, ага Отлично А ты, сука Бля, да, ну давай, ускоряйся, блядь, тварь. Ага, я понял. Ну, в принципе, я понял, как с ними сражаться хорошо. Так. Блядь, где? Где? Я им в голову попал, и все, он исчез? Да так, неинтересно. Да ну. Да ну, блядь, неинтересно. Сколько я патрон просадил? Ни хрена я патрон просадил. Я по нему ни разу не попал. По камере по тому призраку Так, ладно Блин, ну когда стреляешь, там еще этот стрелок появляется Так, ладно, блять, ладно я Пойду Пойду подымусь, так сказать Хрен с ним Так, мне надо привлечь Блин, ну с призраками-то просто А где стрелок? С призраками их много, я понял Они берут число Так, опа Попал. Так, сейчас он выбежит, блядь. А, не только он выбежит, я понял. Их там двое, да? Да. Ну, тут уже можно добежать, так уж и быть. Пацанят, а? Так, это перекати поле. Это пацаны. Пацаны, перекати поле. Последний, честно, давайте вот как бы... С призраками я так справлюсь. А тут нужна экономия. Я попал понимаю нему, это я уж точно знаю. Только вот куда? Ой, блядь. Ух ты, блядь, ух ты, блядь, стреляют, твари, беги, блядь, в спину попал, тварь, кто в спину-то стреляет, мразь, вот, я в лицо тебе выстрелил, блядь, ах ты, сука, ах ты, сука, блядь, блядь, блядь, я понял, когда ты с ними один на один, то все проще становится, естественно, а когда уже так, то нет, тоже из немаловато становится. Блять, отдыхать ни в коем случае нельзя, а то хрен знает, сколько народу поднимется. Так, револьвер, до свидульки. Патроны забрать, до свидульки. До свидульки. Блядь, но нож пригодится, сука. это тоже интересный. Их нет смысла вместе носить. Это тоже досвидульки. Бля, 400 долларов. Нормально мы так это самое. Две монетки. А, кстати, насчет этого всего. Одна хилка идет сюда. Одна хилка остается. Две монетки идут сюда. Два, четыре, пять. Пять монет уже насобирал. Блин, надо попробовать с дробашатой же разочек, да, наверное? Патроны. Что, максимум 15? Это, это какие патроны? Ага, патрон для дробовика. Так, иди сюда, блин. Ну, прицел водит, конечно, но... Но мы попробуем. От тех я, в принципе, избавил. А, кстати, а зачем? У меня обрез есть, да? Обрез иди сюда. Иди сюда топор. Попробуй с обрезать для начала. Это, в принципе, одно и то же. Просто там дальности побольше. А, тут еще и разброс есть. Не забываем про разброс. Так, а тут я уже все осмотрел, да, на самом деле? так-то. Да, тут я все осмотрел. <плышл> Сука, 33 хп. Если что, хилка 3. Хорошо. Хилка на цифру 3. Ну, давай попробуем, блядь. <плышлен> ага. Так, бежим. Укло вся всячески уклоняясь. Так, теперь... Тихо, тихо, тихо, тихо. Одному попал. И по кругу, и по кругу. Ага Попал. Ага, еще. Тихо, тихо, тихо, выносливость, выносливость, восстанавливайся. Так, и по кругу, и по кругу. Ага, ага, ага. Потом догоняешь, просто. Ах ты, сука, попал по мне. Блять, выносливость, выносливость, восстанавливайся. Но в принципе не вижу как бы ничего сильного, прям очень сложного от убийства с ними. Единственное, они не так много ХП отнимают, что уже хорошо. И также это самое а, не такие опасные. Так, где отхули летающий -то? А вижу, попал. Ух ты, блядь, чуть не попал по мне, блядь. Отлично. Ух ты, блядь, ах ты, ах ты, сука, сука. Последний тотем. Интересно, сколько противников у Так, опыт стал как будто еще сложнее. Да ладно, я что, это самое, еще 5% опыта, да? Вы получаете опыт на 20% медленнее. Ух ты, ебаный рот. А я ведь умер сейчас. Ладно, у меня изделие. Сначала надо получить проклятие будет. Так, сначала надо понять, кто воскрес, а кто нет. Надеюсь, что вот эти все утырки не воскресли никто. Так, ага, уже вижу первая утырка, который воскрес. И уже неприятно. Я тут бегался и никого не трогал, типа. Отлично. Взять. Так, ну, блядь, он был один, надо было к нему бежать, если честно. Ну ладно, похоже. Так, где-то меня слышит кто-то. Видит. Ага, я понял. Ага, я понял, один вижу, одного. Так. Видит. Ага, он еще один. Хорошо. Тихо. Тот тоже ходит, но не так. Ну, пиздец, блядь. Блядь, почти мне засадил, представляете? Блядь. Да ты -да, сдохнешь когда-нибудь уже? Блядь, тварь, больно. Даст ты, сука! Блядь, наконец-то, бошку урос, Ну ладно, не так много урона я получил сейчас, на данный момент. Стой, стой, стой, стой, стой. стой. Сейчас к тебе в крысу подойду, подожди. Блять, не подойду. Ладно, похуй. Блядь, меня не видит, реально. Знаете, на кого не похоже? Знаете, что я сейчас понял? Ой. Я только сейчас помню, что у меня очень быстро прям накапливаться начало. На этого. Как их зовут? У них голова похожа на пауков. Как будто это жало паука. Вот на кого. Так, там пещера. Золотая чаша. That. Неплохо. Золотая. Золотая чаша, золотая. Наполняет ароматом чая. Так, сохраниться бы, если честно, бы не помешало бы. Ну, или придется использовать его. Но умереть сейчас не так страшно, если что. Третья смерть уже, это как бы, потом искупление будет. Ага, вижу одного. Топор. Ага, ага, ага. Отлично, идем, идем, идем, идем, идем. Блять! Повезло. Реально повезло, что он решил на меня поорать, а не сразу въеб... въебать въебало. Вы да, сразу, да, поняли, о чем я? Потом посидеть. Нам показывают, что нас вроде кто-то сплядь. Ну как ты вовремя решил повернуться? Блядь? Сюда идет, смотрите, какой настырный. Блять, опять сюда идет. И я такой из-за угла выглядываю. Блять, придется будет проще его обойти уже. И сейчас, прикиньте, он разворачивается. Это будет так вообще охуенно комично. Блять, ладно. Сейчас. Отлично. Фух. Еще один. Понятно. Но надо не забывать осматриваться уже тех очищенных мест, которые мы имеем. Блин, это прям какой-то лабиринт, да? Ну да, в целом да. Это какой страны нас кто слышит? Скажите мне, пожалуйста. Ага, вот светы сейчас развернуться, нет? Блять, блять, блять, блядь, блядь. понятно, ран. Отлично Фух Я прям почему-то немножко боялся выстрелить, если честно Но, слава богу, не засал и жеханул разок Ну, патрон просто много, как бы от них Надо чуть-чуть патрон избавиться Ух ты, блядь Тихо, тихо, как ты меня слышишь, если я стою? Так а, ну тут меня может запалить. Ну ладно, похуй. Понятно, похуй. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Теперь ждем кого-нибудь здесь. Сейчас перезарядимся сначала только. Ага, первый пошел. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ебать. Нет. Я думал, что я матрица, если честно. Блять, не попал неэффективное попадание, с учетом расстояния. А! Стрельцать, бей ему в голову! Сколько жизней? 45? Ну, в принципе, ладно, не страшно. Главное сейчас не паниковать и, как бы, это самое, стараться... Ага, один патрончик. Стараться просто делать все спокойно. Патроны. Патрончики, это хорошо. У почему-то было такое ощущение, что я кого-то слышу, если честно. У меня такое ощущение, что потом нас ждет, блядь, какой-нибудь босс, нахуй. Нам сказали, что это окупится. Я нашел всего лишь одну золотую чашу. В этих ебаных катакомбах, блядь. М -м -м, ищите постоянные... Опа, что это за хуйня? Мост какой-то. А, вижу пацана, блядь. Блять, неэффективное попадание с учетом расстояния. Ладно, пока он добежит. Мы в него еще одну за... засадим, блять. Ладно, я понял. Но пиздец, блядь. Не пизда! Нет, я живой. Оу, туда вниз далеко падать. Семь патронов осталось. Маленький калибр патрона. И это еще не все до сих пор. Но вообще я думаю, что здесь игра настаивала на том, чтобы я по большей степени убивал в стелс. То есть аккуратно крался Убивал Шел дальше Короче не так как я сейчас действую По сей момент Хилка Хм. Истратит ли ее Ебать там народу Пизда нахуй Бля, если я выстрел, куда бежать? Тут и съебаться-то некуда. Опа. А, ступеньки, лесенка. На самом деле мне нравится шнуряться в вот таких всяких катакомбах, все такое. Что за жертвенник О! Пацан стоит И явно не один А он просто стоит Или ходит Ходит Еще как ходит А он просто туда-сюда ходит Я понял Блин, либо по попробовать Сейчас надо, наверное, хилку выпить Сколько у меня хилок? Да, я, наверное, выпью одну Ну, давайте попробуем загасить его, блядь Сейчас у меня подхилюсь Как бы спешить, в принципе, некуда Ух ты, блядь Так, это очень удачный момент, если честно Сейчас он отвернется, и мы его хлопнем. Пизда, пизда, пизда. Беги, беги, беги твою мать, беги. Бля, можно ли их здесь всех хлопать? Здесь прям? А, так, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, так, ну да, они все просто тупят и пытаются за мной добежать. Фу, блядь. Так. Тихо. Стрелять, прикиньте, собрался. Блядь. Сука. Нет, нет, нет, нет, нет. Не стреляй. Блядь, гранату бы нахуй. А, ну в принципе я могу... Отлично. Отсюда попробовать по ним стрелять. А, попадание средней эффективности По крайней мере, я точно попадаю <свист> Малоэффективно Так М -м -м. Где мой револьвер? Вот он Недостаточно места в инвентаре Ебать, где все мое место? Так, ладно, пока не бегают Как бы тупо а, опять недостаточно места пишет. Так, зубки сюда. Револьвер подвинуть. Патроны сюда. Это сюда. А, вот это сюда. Это сюда наверх. Это сюда. Вот так. И отлично. Перезарядись-ка. А, они все посъебались. Хорошо. И Хлоп. Угу. угу. Угу. Тихо, тихо. Сейчас я кого-нибудь хлопнул в спину, блядь. Бля, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Ух, ух, ух. Подымайся! Подымайся! Идиот! Идиот! Фу. Фу. Фу. Это было так страшно, блядь, сейчас. Честно, это было самое страшное, что я сейчас делаю. Блядь, они сразу в сторону бегут. Смотрите, какие умные ублюдки, блядь. Промахнулся. Попал. Промахнулся. Ага, я могу присесть в случае чего. Хорошо. Так где они там бегают, блядь? А, они прям подо мной. Бля. бля. Я не помню, мне текстурка не дала жахануть или что. Тихо ты, блядь. я умный нашелся, блядь. Попал. Попал. Попал. Попал. Ну так-то естественно я попадаю, как бы, блядь. Еще бы в голову попадать. Отлично, в голову. Тихо ты, блядь, там. Блять, патроны кончились, прикиньте. А, еще перезаряжаться надо самому каждый раз. Блять, 10 кп осталось. Я целую бутылку выпил, блять. Я хрене. А, он тут отстать от меня решил. Но не тут-то было. Просто. Попал. Фрик. Отлично, убил еще одного. Их-то осталось двое. так в Блять, если бы он сейчас по мне попал, это было бы, конечно, очень... Обидно. Блять, промахнулся. Фрик. Попал. Один остался, походу. Один, и он ближе всего... А, вижу. Хорошо, что игра, в которой позволяет стоять под себя, блядь. Как вовремя, блядь. Бля, да, он меня потерял. Да-да-да-блядь! Долго... Сука! Тварь! Блять, я еще упал, хуй знает куда. Вы, проклят, найдите тотем-дух, чтобы избавиться no от проклятия. Здесь артефакты тоже могут помочь. Так, ну я проклят. Спасибо, блядь. Remember, Эх, меня убили. Обидно. Так, вот это, блядь, надо патроны достать и продать тебя нафиг. даже мне ты нафиг не нужна. По итогу. Так, патроны малокалибренные остались. Малока малокалибренные. Так, вот это тоже продать. И вот это продать. Теперь я могу позволить себе рюкзак, блядь. Ага, отлично Так, и как мне? Подожди И как мне теперь тобой пользоваться? Допустим, земля, да? Подожди Ага То есть вот так Открыть контейнер И вот место для, допустим, оружия и так далее Оружие, допустим, хилка и зубы, да? Ага Хорошо, артефакт Бинты, бутылка. Но ну, это пофиг пока что. Патроны тоже пофиг. Не, патроны для дробовика, естественно. А я не могу все патроны убрать? А, вот так вот. Ну, в принципе, красиво теперь смотрится хотя бы. А, револьвер надо будет теперь только обновить, чтобы урона было побольше, а то, в принципе, жалко. Вот эта штука полезный. 35 метров. Блять, 35 метров шп... Да ладно, ты что, любые патроны используешь, что ли? Да ну нахуй. Берем, блин. Это основное, да, ячейка основного оружия? Блять, а в тристепенку только револьвер. Уф. М -м -м -м, сука. Монетка. 30 долларов. Так, ладно, подожди. Что у меня за проклятие? Накрой. Опыт, на капу, понятно. Как, как избавиться от проклятия? Нементе, Можете снять с меня проклятие? Можно говорить, да, yes. опыта even even что да, даже оплата не потребуется, Нам все равно кое-что нужно. Что? Посмотрим. Нам нужны перья, они помогают нам снять все проклятие. Обычно перья не придутся ни... Так. Найти перо, допустим. Вот тебе перо. Так. Очередное проклятие, да? A blessing. Yes. Нет, you подожди. Подожди. Again. A blessing. You got the gold. Shame. Так, подожди. Again. Spirits won't reveal anything new to... anything... Подождите, а сколько... Э, не понял. А сколько мне перьев надо? 5 перьев? Блять, а я их все продал. Я хуею. Я все перья ему продал, да? А, а вот. Перо сколько? 25 долларов. Иди ты нахуй я их за пятнашку продавал. 5 перьев. Блять, а в принципе понял. В принципе понял. Там летунов столько валяется мертвых, что... Хуй с ним. Хуя. Прощай, проклятие. Блин, опыт с прокляшки в принципе не страшный. Пойдем, два благословления получим. Very... Things, can... Хочу замечать все, что блестит. Хочу посмотреть, что это. Надо все знать, чтобы сам. дает шанс пить золотые предметы, при его there... Anything... А, стоп, а благословление можно только одно. Greets... Я понял. До смерти можно одно благословление. Хорошо. То есть эти артефакты я 100% оставляю. Так. Теперь, кстати, у меня освободилось немножко места, но я не могу взять с собой лук. Потому что он занимает дохуя места Ну ладно, погнали обратно, блядь, что могу сказать Блин, обидно Очень обидно, если честно Очень Есть хилка? Есть Насчет хилки Ага, вон там еще хер живой Но на него нам в принципе похуй Мы его в прошлый раз не видели И в этот раз сделаем вид, что не заметили Плюс там два летуна 100% воскресла. 100% блять они воскресли. Ладно, похуй. Ну, конечно, блять. 25 хп мне отнял, паварь. Зато этот мертвый. Так, так, тому летуну в принципе подобраться не так сложно. А, кстати, где он? Тихо, сейчас мы посмотрим сначала вот этого летуна. Тоже труп. Хорошо. И этот труп. Отлично. Но лутать их нельзя. Понял, принял. Ну, лутать, естественно, нельзя, потому что они и так уже мертвые. Так. Теперь бы осталось бы найти то, в принципе, куда я туда забежал. Ух ты, блядь. Неожиданный поворот, но... Welcome here. Так, отлично. Этого мы убили. Ну там много, очень много противников. Я боюсь, мне, блядь, потом патрон не хватит нахуй. Но... Так, здесь летун мертв. Так, тут что? А, этот хер жив, я понял. Так, а его, по-моему, по кругу можно обойти, да, ведь? Ну, типа, стелс спиной, там со спины его убить. Ты я просто там дробаши налево-направо тратил. Блять, и вправду это прям. Блять, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. О, там факел, хорошо. Надеюсь, он до сюда не дойдет. А, он потом отворачивается спиной, я понял. Блять. Ага, два сильных удара, он труп. Так, ну это просто кругом обойти, хорошо. Так, ага. А я, по-моему, как раз сюда и ищу. Блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. Кругом оббежим. Он нас потеряет в скором времени. Блядь, тихо, тихо, тихо, тихо. Не пугай меня сейчас. Только не сейчас. Да, вообще у меня с оружием должно быстрее все восстанавливаться. Так. А, ну я, кстати, вот здесь могу переждать. Он сейчас здесь, наверное, пробежит. Да. Нихуя себе, Ванга. Ага. Ой, ой, ой. Но, в принципе, можно будет его со спины убить, если что. Я не думаю, что он здесь в присядку пройдет как-то. Тихо, тихо. Отлично. О, и перо, и револьверчик, и патру, И золото за 40 единиц. Отлично. Так, открыть контейнер. Револьвер сюда сразу, и перо сразу. 5 перьев. Запомнили? Запомнили. То есть ничего сложного. 5 перьев. И ты, красавчик. Так, ну пойдем еще раз туда уже. Раз уж у меня так все сложилось, то мы пойдем сюда еще раз. А так там что-то что-то левее, что-то полевее, что-то дальше-то. Я просто так сбежал вообще прям аппетитно, блять, я бы так сказал. Так, давайте посмотрим, что у нас там вообще в целом. Ага, куча пацанов. Причем в прямом смысле куча. И, по-моему, летуна вижу. Не уверен, но выстрелю. Пусть пацаны за мной погонятся, да. Побегу сюда, присяду и заныкаюсь. Бля, надеюсь, они сюда не дойдут. Отлично. Блять, опять не попал. Да что ж такое-то, блядь. Бля, я меня так быстро изведут. Ой, нашли. Отлично. Единственное, кто может, блядь, достать, это только -то плевальщица, -то, по-моему. Отлично. Тихо. Тихо. Тихо, блядь. Отлично, минус еще один. Ой, так ты не доплевываешь до меня? Блять, без остановки плюется А, я понял, патроны кончились Она меня типа видит, но типа что-то с ней случилось Хорошо, мы потерпим Она ждет, когда я передрежусь, наверное, типа я перестал стрелять, и ты переставай стрелять Отлично, я убил ее Так Судя по всему, я вообще ни капли не зря все это дело вкачал так, где его тело? А, еще один ходит. Ой, ой ой ой ты что, идиот, что ли? Патроны просто так тратить, блядь. Бей патронов опять уже нет. Пиздец, все патроны проебал. Так, а мне куда? А мне сюда. Так, есть кто? Так, тут нормально. Ага, все, здесь, в принципе, все. Хилк. Не знаю, что я поднял. По-моему, рубим, что ли, какой-то, или еще что-то. Эм. Судя по всему, сюда вообще не стоило было идти по ход... Опа! Сердце Виндиго! Из этого сердца тянутся небольшие веточки. Оно до ужаса похоже на человеческое. Если взять сердце в руки, веточки начинают медленно тянуться кожа. Аномалия Виндиго пока подробно не изучена, но по очевидным причинам, однако, этот кусок плоти явно вырвали из некоторого пособия желудка. Может, на деле, это сердце какого-то бедолаги, что от... оказался... Для виндига обеда. Мы станет 1 единицы здоровья, за 8 секунд снижает максимально здоровье. На 10%. Берем. Блять, 1 единица раз в 10 секунд. Бесплатная хилка. Пф, конечно же мы берем эту Блять, нет, не зря мы сюда шли. Бесплатная хилка бывает... Блядь. бесплатная вечная хилка бывает только в мышеловке. Да, это была мышеловка, но я выжил. Но, в принципе, раз в 10 секунд. Полезная штука. Очень полезная штука. Так, по-моему, вот я сюда ходил. Да, да-да-да-да-да-да-да. Да, вот он спуск как раз, блядь, Сдыхующий трупов. О, это, кстати, похоже на мое было тело, ну ладно. А вы собрали достаточно перьев. Блин, я, то есть, в принципе, я мог и не это самое. Так. Все, что ли? Все тела? Да ну, я столько стрелял, блядь. Эх, патрончиков-то как-то маловато. А, правая кнопка мыши? А, отлично, правая кнопка мыши, хорошо. Так, и все, блядь, и место закончилось, нахуй. Еще два пера закидываю, три пера закидываю. Ага, золотишко, хрен с ним, возвращаю, закидываю еще одно перо, пятое. Ну, три, четыре, пять, и рюкзак заполнен, блядь. Я хуею. Так, ружье. Так, это вот так. Еще одно ружье. Нет, вот это, кстати, вот так. Еще одно местечко остается свободно. Так, все, идем дальше. Так. Я знаю только, то, только одно. Ага. Вижу птичку. Все, бежим. Бежим, бежим. Вообще не задумываемся, в принципе. Если что, можно вот так. Ну, хотя ладно, похуй, бежим. Уйдет, уйдет Не уйдет, не уйдет Так, сейчас без каких-либо опасностей В принципе, можно ждать Попал и убил Вообще красота, блядь На опережение, в принципе, у меня хорошо там, как бы, С выстрелом Точно какой-то ритуальник, блядь По крайней мере, на него похоже А, он еще один, блядь Попал? На, тебе еще один, блядь, выстрел у нас. Блять, а че они попадают-то по нему вообще никак? Так, а он сюда, да, бежит? Ты.. Пурак, что ли, блядь? Ребакидиот. Так, а там мы из аппарата, если что, захуерил. -за -за -за -за чтобы просто больше врагов не было от него вот я избавлюсь. Так, а как обойти? А, вот здесь. Хорошо. А, я могу и за лавкой спрятаться, если надо будет, да? Блять, отлично вообще. Охуенная нычка. Меня прям вообще не видно. Главное видно, что. Главное, что я вижу, куда он идет. И этого мне достаточно, в принципе. Отлично. Ух ты, блядь. Вот это сейчас было очень страшно. Честно сказать, я очканул. Вон еще один виндига. Блядь, их тут слишком много. В принципе, еще противников. Ага, и не только Виндиго здесь гуляют. Или мне показалось, что здесь есть Виндиго? Мне не могло показаться. Он же... А, или это была его тень? Блять, как я надеюсь, что это все не так. Реально, уже теперь появились надежды на то, что это был не вот этот вот, не вот это вот скотабаза, блядь. Ага, я понял, я подожду. Что, он там идет обратно? Идет. Не, в принципе, мы можем взять артефакты и рвануть нахуй развернется, да? Отлично. Ага, ага, ага, ага. Хорошо. Так. блять, я сюда вот так пришел. Чтобы понять. То, что здесь ничего нет. Кроме того, что я жду. Так, еще одна записка. Хорошо. Хорошая записка. Пригодится. Как ни крути. Так, там что-то валяется, кстати. Блестит что-то. А, это телепорт. Хорошо. Блять, я не пойду рядом с ней сейчас. Я боюсь, что она там то ли демонов может призовет, может еще что-нибудь такое, типа в целом. Ну, знаете, как бы, как ловушка. О, Хьюка. Она мне пока не очень нужна, но штука полезная. сказал что блестит. Блин, там я видел еще одного ублюдочка. Так, что не надо мне тут зубы заговаривать? Я знаю, что еще один враг сто процентов есть. Так, здесь вроде ничего не лежит. Да-да-да, меня кто-то слышит. Не понял. А где? А что он наверху что ли, блин? тихо тихо тихо тихо ну, ладно, давайте подойдем. Поднять золотой кубок, нужно отнести предмет от ему духов. А, все? Это все то, все то, чего я боялся, типа? Фу, блядь. Столько страхов навел. Так, эта скотобаза там, наверху слева. Идем к ней. У меня есть хилка вечная. То есть, в принципе, похуй теперь. Сейчас постоим. В принципе, уже просто становится не столь страшно. Так, сейчас он сюда, да, развернется пойдет? Я всегда забываю, что я могу из-под из угла, из угла так аккуратненько выглядывать. Да, все, пошел сюда. Ждем. Либо будем с ним сейчас махаться. О, прям сюда идет, прям близко. Тихо, тихо, ты меня не видишь, блядь, вообще-то. Ага. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ладно, похуй. Отходим, отходим. Отлично. В принципе, их можно брать на дурачка, в плане того, что поднимать топор, ну, и пробегать сквозь них, а пробегая сквозь них, Угу, угу, угу, Ух ты, блядь, неожиданно порт их тут трое Их тут трое Блядь, надо как-то Хотя ладно, похуй Блядь, ну с толпой сражаться, блядь Можно у дурачка сыграть Их обмануть, попытаться Но Ударить правой кнопкой мыши И сбежать, типа, можно попробовать либо выстрелить Сколько патронов? Мало патронов Не хочу Тратить на это патроны Только не поворачивайся, пожалуйста Блять, блять, беги, беги, беги Беги, отлично, ладно, у нас есть шанс У нас есть фора это В любом смысле этого слова Мы сейчас упадем вниз Специально Ага, отлично Так, тихо И как они побегут Ага, мы побежим. Тихо, тихо. Мы побежим сейчас наверх. Отлично. Отлично, минус еще один. Блять, вниз, вниз вниз, низ нез-низ, незниз, нез-нес, вниз. Отлично. Фу, фу, фу, фу, фу, фу, фу, фу, Отлично, минус один. Ай, блядь. Блять, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блять. Тихо, тихо, тихо, тихо. Где, где, где, где? Oh. To rest. Фух, я выжил Я выжил Да, видос затягивается немножко Простите меня, пожалуйста, за это Ну, как бы это самое По-другому у меня вообще сейчас никак не получается Блин, 6, шесть... блять, у меня кровотечение Бинты, бинты Бинты Быстро, быстро, быстро Отлично И чуть-чуть обратно подхилился Фух Вообще, не думаю, что прям вот так вот на лоха получится что-то. Но энергии реально не хватает. Надо запомнить, что против двоих еще, да, как бы, ну, что-то еще более-менее возможно. Но против троих это уже фиаско. Я бы хотел... У нас есть телепорт, но я не хочу им пользоваться, блядь. Его... Опа. Его слишком жалко. Так, монстра... Надо мной какая-то тварь. А тут коктейль Молотова. Не знаю, что это за тварь надо мной. Но их там... Подъем к ним. А коктейль Молотова мне, судя по всему, не так просто дали. На первый взгляд, обычный кубок из чистого золота. Но если приглядеться, можно увидеть внутри алые пятна, которые будут будто бы движутся. Я понял, да. Не, мы к этим тварям не пойдем. Не-не-не-не-не-не-не. Спасибо. Или похоже. Бля. А, это, это плевальщица херова, блядь. Умри-ка на... Голову! Убил? Убил. Еще есть кто? Нету. Отлично. А я-то уже испугался, бля. Что за тварь здесь? Столовое серебро. Ну, в принципе, все, пора валить. Блин, телепорт не хочется тратить, он может еще пригодиться просто. Сколько времени у нас уже ролик идет? Блядь, 55 минут. За 5 минут за спидранить до обратного выхода? Ух ты. У, блин. Это выход, но какой ценой? Где я? Да, это далеко от города. Я и говорю, это выход, но какой ценой? Блин, ну в принципе, сколько патронов. Минус один. Да, блин. Ладно, да, спустись. Да. Блин, их тут много просто. Понятно, поднимаемся. Я думаю, они умеют по лестнице подниматься Или не умеют Нет, не умеют Ну и хорошо Тихо-тихо-тихо-тихо тих. Не убил, ладно Отлично Если попадаешь в голову, я понял Типа, в целом нормально все Так, отлично Не попади, не попади Фух, блядь, все нормально. Это говно не умеет пользоваться своими скиллами. Попал, но не убил. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Сука, у меня же, блядь, поджелудчики трясутся, как говорится. Отличный минус птичка. Мне нужно, чтобы у меня было, как минимум, 25 хп. Так, он там еще один хер, но на него-то, в принципе, пока что похер. Ну, как бы на него, на его одного, как бы это самое, блять, видит, видит, видит, видит, видит и не видит. Отлично. Так, ну он вроде один. По крайней мере, я сейчас других больше не вижу. А, нет, вижу, блядь, там ходит тварь какая-то. Сколько патрона? 8. А, кто... а, там этот кривокрыл хуев. Похуй. блять все, бежим. Нет, нет, нет, сюда бежим. Нормально. Жив, цел, здоров. Отлично. А, этот хер, я Ладно, хер с тобой. Дай же хану тебе в голову. Конечно, с них лут это в принципе есть лут, но поднимись, блять, место все кончилось, кончилось все место. Так, а, но на коктейль молотого есть место. Как? Четыре ячейки, да ты охуел. О, oh, good. Охренеть, за коктейль молотого 4 ячейки. Это я еще выше не был. Еще выше? Да ладно. <как> так, и куда я поднялся? Я так-то далеко от дома, блядь. Так-то я очень далеко от дома. Или нет? Не, ну далеко, но... Не то чтобы прям пиздец далеко. Просто опасно далеко, я бы так сказал. Там так огонь сверху горит И это немножко напрягает А на самом деле, в принципе, ничего опасного То, что там один, один огонечек горит Все, ребята, я выжил, выжил, выжил Отлично, жив, цел, орел You're back. Продать Так, сначала патроны Патроны, потом до свидания До свидания 17, 17, до свидания До свидания Зубки пошли а, тут можно и так продавать. Отлично. Золото. Бля, да я богат. Я пиздец богат. Так, это тоже столовое серебро. Нахуй. Это мы пока оставим. Это записка. Виндиго. Записка Виндиго. Так, коктейль Молту мы оставляем пока. Переоставляем. А. До свидания, до свидания. До свидания. До а. свидания. Блять. Тут просто зуб есть. Подожди. Вот так, да. Я понял, что тут нет смысла так делать. About... Да, блять. А, тут, в принципе, только перья. Из интересного, да? Как бы перья. Три, четыре, пять. Пять перьев. Из интересного. Остальное, как бы, ну, такое себе, да? так закрыть чашу нельзя продать все что ли я все продал на 700 долларов 700 бачей ну и пришло время тебя купить все одеваем вот и отлично ты вернулся и выполнил нашу просьбу. Хорошо, отдохнем. Дальше мы завтра. Так, это висит, дай ее нам, мы чувствуем темную магию, проклятся, может нам удастся узнать его прошлое, Я думаю, ты не додумался пить из этого иначе бы ты сошёл с ума. Этот кубок принадлежит одному французу, лидеру сердца, сначала ты был сила издевательства, подобие священной литургии, как и сошли догадаться со временем. Вино But, в этом кубке снила кровь. Куда теперь? форту закрывается темный корень проклятия. Пусть это место Что-нибудь еще? А, все что ли? Я закопал эту кубик под тотемом духов. Все, как бы знаете, я понял, что мы будем ходить всю игру, блять. Из места в место убивать противников Блин, ну немножко печально Я надеялся, что смена локации будет Но теперь я понял, в чем заключался весь план этой игрушки Мы будем ходить из места в место убивать противников Выживать кое-как, назовем это так Это вот наша, наш тайник В прямом и переносном смысле этого слова Потому что по-другому никак Виндишко, четыре записки, отлично Кислотная железа. О, я могу и я могу сундук убрать. Хорошо. Так, у нас новый уровень. Шоум, прокачаем? Жизнь? А то у нас снижает здоровье на 10. Урон в ближнем бою повышается на 200. А, все-таки нет дистанции. Когда в руках оружие в ближнем бою, выносилось, Враги промахиваются. Блять, вот это, кстати, надо прокачать. Так, кровавая баня сна, за, за, за каждого убитого. Легкие тяжелые атаки на 25% меньше. Скорость так в пою. О, тоже качаем. Ну-ка, блядь. Ну, блядь, хотя бы махаться стал побыстрее. Да, не спорю. После второй атаки, конечно, это самое. Подольше. Но, в принципе, теперь получше. Блин, у меня столько денег, что, типа, в принципе, I это самое. А, ну Have то, что really... происходит, понятно. Так, теперь можно, в принципе, и оружие обновить. Я думаю, что новый топор я себе заслужил. Вот этот нахуй. Вот это мы одеваем. И револьвер. 22 и 17. 3, 5. 5 разницы. 5 разницы. 25 метров. 20... Ну, метра одинаковые, ладно, не страшно. А оружия получше нет, да? Опа, 1250. Увеличивает урон духом, вы получаете дополнительно 5%, когда убивать врагов этим оружием и перезаряжаете оружие. А, ну теперь понятно, что оно такое дорогой блядь. 1250, нихуя есть, 85 и 15. Ну ладно, как бы пока есть возможность. Вот так вот делаем. Посмотрим, не знаю, буду ли я проходить все-таки эту игру. Если честно, я чуть-чуть это самое. Подрастроился, потому что это самое а, Каждый раз Одно и то же происходит, получается Мы будем бегать туда-сюда, убивать противников Тот же самый форт ху типа, и так далее Кстати, по-моему, я не те патроны заряжаю блин. Пиздец, пиздец Какие патроны я сейчас зарядил, блядь Золотые, блядь Так, ВВ Вот так, пожалуйста Верни-ка обратно нормальные патроны, блядь на самом деле, мне еще хочется туда вернуться. Ну, ладно, я там добегаю уже потом сам. Так что, ребят, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам, в принципе, игра нравится. ну Почему бы не оставить комментарий, если нравится игра? Ну, не оставили комментарий, значит, не будет продолжения. Какое почему бы и вот так не поступить? Так что, спасибо, ребят. Всех люблю. Всем пока-пока. До новых встреч.